И там идет этот большой людоед, который, блин, так и хочет меня сожрать. Изи, изи, друзья, изи. Ха-ха, друзья, соскучились? Продолжаем играть в Brawl Stars и продолжаем Фармить наши с вами кубки На пути к самой высокой Награде, это к открытию новых Бравлеров и к заполучению Самых больших и крутых мегаящиков В которых нам вероятнее всего Выпадут самые крутяцкие и самые лучшие Бойцы, Неспроста У вас перед глазами сейчас находится братишка Боу, это воин, который Недавно стал доступен мне, так как Братишка Скрэйч достиг 3000 кубков, друзья, это для меня Просто невероятнейшее достижение Которого я так долго ждал Дал. Я, ребятки, шел до 3000 кубков и до бойца Боу аж целых 2 с небольшим месяца. А сколько вы, друзья, шли к 3000 кубках, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, я непременно отреагирую и отвечу. Но и основной целью сегодняшнего нашего видосика станет развитие этого бойца как минимум до 10 ранга, чтобы получить необходимые а, бонусы. Ну и будем, ребятки, фармить, фармить и еще раз фармить кубки. А перед началом видео попрошу вас о самой малюсенькой просьбе поставьте лайк. Лайки, друзья, не искупитесь, пожалуйста, не проходите мимо. Лайки для меня это как двигатель прогресса. Ребятки, ставьте лайки, а я вас порадую совершенно новым контентом про бойца воина по имени Бо. Ну что ж, друзья, поехали. Получится у нас сегодня нафармить как следует... Или же нет. В каком же испытании мы, выби мы испытаем нашего сегодняшнего бойца. Давайте будем помаленечку, а, потихонечку испытывать нашего бойца в различных испытаниях. Так, с чего же начнем? С чего же начнем? Давайте посмотрим, как наш боец Боу играется в горячей зоне. М -м -м, боец Боу у меня еще не прокачан. Он первого уровня силы, как вы видите. И мы сейчас будем потихонечку это исправлять. Да, и осталось, ребятки, оста и осталось мне накопить всего лишь ничего ящиков, всего 4 ящика мне. Осталось накопить. И мы, ребятки, начнем открывать. Но ну, открывать ящики я буду на отдельном видосике, которое выйдет уже скоро, друзья. Поэтому следите за новостями на моем канале. Не пропускайте видосы. Обязательно будет открытие стоящиков на одном видео. Ну а мы погнали. Так, выдвигаемся на центр. Нам надо, надо захватить нашу с вами точку одну. Так, вот, ого, там тоже, по-моему, в кустах Бо. Да, да, да, Бо на Бо. У нас битва, смотрю, идет жесткая. Бо против Бо, друзья. Ага, вот так вот у нас получается. Да, вроде бы я завалил эм, сосед... соседнего Бо. Там у нас кто в кустах? не что-то за, за, заныкалось Нельзя, нельзя, так, ну кто сюда придет Ага, ага автомат, иди сюда Так, боу а, вражеский ушел на ту территорию Надо помочь нашему парню Так, отлично, Нита там идет Нита специально далеко стоит, чтобы до нее не доставали Ну иди сюда, гадина так, надо было вот сюда положить э, гранаток, да. Так, положили, да, отлично, отлично. Всех взрываем, всех затаскиваем. Никого не подпускаем, вражеского боу сливаем. Держим две точки, друзья, ничего себе, вот эта удача. Я не думал, что такая, ребятки, удача будет просто офигенно мне сопутствовать. Но она, ребятки, все-таки сопутствует нам. Ну что, боу, давай, давай. Так, на на надо срочно его контролировать. Отлично, отлично, отлично, сливаем вражеского боу. Там у нас, смотрю, Нита пытается пройти. Мы попытаемся ее тоже слить сейчас. Да-да-да, тут у нас идет, значит, торгов. Автомат, точнее, игровой. Давайте тоже по нему настреляем. Нужно ультануть уже. Нужно ультуну копить, как минимум. Так, вражеского бома законтроли. А кидаем туда плюшечку из вот этих вот наших с вами ловушечек, которые должны нам помочь. Сливаем ниту, друзья. Легко, легко, лег, лег, легонечко. Справляемся с нашими соперниками. Вообще просто не составит мне труда сейчас всех вынести, я так понимаю, да? Отлично. Один за другим они сливаются ходят по моим минам и сливаются благополучника. У нас уже двойные очки. Так, я, к сожалению, не достаю до вражеской ниты. Сейчас попробуем. Так, вроде бы получается. Получается, сливаем. Так, этот, значит, тип идет сюда. Но он сейчас получит себе нарехи. Так, так, так, секундочку. Главное, ребятки, не подпускать его. Ах ты, еще чуть-чуть осталось. И меня сейчас сольют. Я думал, что меня не сольют. А меня, наверное, сольют. Да, друзья, меня почти слили, ни Нихренашечки. Но видели, как долго я стоял? Это очень-очень круто было, что я так долго продержался. Я думал, меня гораздо быстрее сольют. А меня не слили. Ну что ж, продолжаем, ребятки. Играем. И мы захватываем преимущество. В горячей зоне наш боец под именем Бо... Тащит, если честно. Кстати, зритель, за кого любишь ты играть в Brawl Stars? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, я тебе непременно отвечу. В свою, очередь скажу, хочу сказать, что, в свою же очередь хочу сказать, что я обожаю играть за бойца под именем Кольт, за Динамайка обожаю играть. Но это я говорю про тех, которые у меня есть на данный момент. Так, что у нас тут в магазине? Какой-то подарочек, надо срочно его, ребятки, посмотреть, заюзать. Какой же нам подарочек сегодня дают? Я вот даже не в курсе. Так, а где у нас подарки-то? подарочек ты где? Я что-то пр пролистал, видимо. Ага, вот, подарок у нас 12 золотых монет. Замечательно, забираем. И давайте же попробуем еще какое-нибудь событие. Как же чувствует наш боец Бо себя, например, в событии захвата кристаллов? Поехали, друзья, посмотрим сейчас вместе с вами здесь и сейчас. Да, сегодня чисто топим за бойца под именем Бо. Так, погнали, у нас, значит, против нас кактус, против нас, значит, часовщик и бе Ну что ж, посмотрим, получится ли у нас заточить или же нет. Так, мы начинаем накидывать кактусу, кактусу накидали, но у кактуса, блин, дальность разброса осколков очень большая. Да, давайте кактуса завалим. Так, завалили всех, как так-то, а? Что-то как-то быстро получилось, это потому что у нас очень много бомбардиров. Так, у нас идет тик, тик раскидывает очень много бомб своих противных, да-да-да, которые нам очень сильно мешают жить. Ну там вроде в кусти как никого. Или кто-то просто заныкался. Ага, как-то с той стороны нападает на нас, я понял. Я понял, понял, понял. Он сюда свой кактус закинул. Я в него, к сожалению, не могу поп попасть. Меня сливают. Берите, ребятки, кристаллы и уплепетывайте куда-нибудь в кусты. Я сейчас подойду и всех расшатаю. Так, гранатки туда закидываем срочно. Да, они нам пригодятся. Спайка надо сливать. Вот этого гада, потому что он меня в прошлый раз вынес. Так, бепчелку надо тоже сливать. Отлично, как-то мы ее сплешим, просто достаем тихонечко. Тика, надо тоже сливать. Отличненько. Ставим, ребятки, ловушечку. Пускай в нее спайк попадется и он попался, по-моему, в нее и похоже заходит сбоку стороны, насколько я понял. Так, в меня зарядила, как следует своей мощной атакой, но ничего, ребятки, не унываем. Главное не слиться. Ох ты, спайка! а! Вот спайк-то гад такой, он нас очень сильно продамажил, но мы сейчас попробуем его слить, сливаем спайка, а, заминируем сейчас там все. Давай, попробуй, пчелка, пробеги через нашу минную оборону. А, давай, давай, пробуй, пробуй, отлично, все собрала. Блин, вот это, да, вот это вражеский тик нам накидал здесь, но мы все равно, ребятки, захватываем преимущество, затаскиваем этот бой численным преимуществом и превосходством, друзья. Вот так вот играем мы за бо. В событии под названием Захват кристаллов. Я думаю, что достаточно продуктивно. Посмотрим, как же в других боях будет чувствовать себя боец Боу. Так, следующее событие, которое мы припасли для нашего Боу, это событие под названием Бро-Боу. Посмотрим, как этот Бро-Боу тащит в событие под названием Бро-Боу. Поехали, друзья. Так, у нас Бро-Боу. Играем за бойца Боу. Начинаем выстреливать в кусты. Вот там в кустах кто-то есть. Я прям чувствую, что они уже идут. И там идет этот большой людоед, который, блин, так и хочет меня сожрать. Но у него не получается, так, кустики надо прочесывать, прочесывать надо, там у нас вражеский, ах, он меня достал. прям чуть-чуть меня не хватило, а? и меня достали, они подходят к нам поближе, у нас бро-бол, ребятки, не забываем, что у нас бро-бол, черт возьми, и наша задача основная это забить гол вражеской команде, так, ну что ж, попытаемся сейчас здесь продамажить как следует, да, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, вроде бы как бы сливаем бойца, так, это у нас Джесси, Джесси надо убирать, так, срочно Джесси убираем, отлично, пока все нормально вроде у нас. Джесси где-то, по-моему, в кустах заныкалась, надо бы ее срочно достать отсюда, выкурить. Так, давай, братишка, забивай уже, забивай гол, не получается, не получается, я успел, расставил бомбочки. И враги подзрываются на моих бомбочках, да, да, да, вовремя среагировал, но нельзя их сейчас подпускать к воротам. Давайте держим Джесси, Джесси нужно срочно сливать отсюда вам как можно быстрее. Расшатываем, друзья, всех меня сливают, бомбочки мои не помогает и они опять движутся к нашим воротам. нет ребятки, это гол, только не в нашу пользу, к сожалению, да. Ну, футбол, точнее бробол, это специфическое соревнование, да, и здесь на самом деле решает, решают мускулы. Чем жирнее твой персонаж, тем а, проще тебе играется. Да, давайте попробуем еще разочек, потому что надо нам забрать звездочку бонусную, которая дается а, в бро-боле. Кстати, друзья, за какого Легу любите вы больше всего играть и какие Леги у вас есть? Напишите мне об этом в комментариях. У братишки Скретчи Лег же нет вообще никаких. Так, у нас там Нита с краешку, да, трется. У нас Нита там трется, да, пытается у нас забрать, а мы туда, по-моему, настреляем. Так, Эмс, ты как раз летишь куда надо. Давай-ка я тебя прописочу сейчас как следует, да? Иди сюда, родная, иди-ка сюда, я тебе сказал. А, там у нас, по-моему, еще не -то. О, у нас забивает гол наш союзник! Замечательно! Я тут развязочку делаю в кустиках, а наш союзник забивает гол. Так, замечательно. Мои, надеюсь, бомбочки помогут чем-нибудь? Так, не знаю, пока ничем не помогает. Осталась одна шелька просаженная. Давайте постараемся ее сейчас продамать. Ах, вот она где! Вот она где, родная, а! По кустикам, по моим, по, шарится по моим, значит, ловушечкам. Молодец, умничка. Так, значит, всех мы сейчас оттуда достанем. Определенно Шельку достаем. Точнее, кто там, Эмс у нас осталось, да? Шельку тоже продамажим, наверное, чтобы они оттуда не выходили. Все, забивай, братишка, забивай легче. Изи, изи, друзья, изи. Почему он не забивает? Скорее всего, потому что у него лагает. Да, у нас Брал Stars, подлагивает, но... Иногда ребятки везет и братишки Боу в -бол, Видите, мы забили как эффектно. Правда, мы ни одного, ни одного гола не забили. Но мы оказывали эффективную поддержку, благодаря чему наши союзнички затащили этот бой. Все ждут, смотрю меня, но я, к сожалению, с ними сыграть не смогу. Потому что я тестирую сегодня а, братишку Боу в различных соревнованиях. Посмотрим, какие у нас соревнования сегодня уже были. В горячую зону поиграли, в захват кристаллов поиграли. Давайте попробуем, как же он у нас ведет себя в столкновении. Давайте Ребятки, играем за бойца под именем Боу. Так, одиночное столкновение и начинаем. Против нас тоже сосед... Ох ты, он начинает уже раздавать. Молодец какой. Там у нас сбоку один жирный. Так, давайте, давайте, ломаем срочно, берем преимущество. Так, на, держи, получай. Ага, не попал я в него. Так, он сейчас пытается выйти, да? Пытается меня м -м, законтролить как-то. На, получай, получай. Ни одну не попала. Ни одной не попало, он у меня попытается попасть, ребятки, забыл, я еще плох, плохой из меня скилловый боец, о, ну я, ну я его задеваю, ну-ка она получает, ох, он отбегает эффективно, да, он четко так отбегает, ну-ка давай стреляй, братишка, а ну давай стреляй, так не получается мне стрельнуть в него, отлично, ох, выстрелил, давай, давай, давай, отлично, молодец, молодец, молодец, сейчас я буду тебя расстреливать. Так, отлично, теперь ждем, ребятки, ждем, у нас сейчас перестрелка тут идет массовая, масштабная война просто началась, давай, родной, давай, не скупись, отлично, завалили моего, там у нас подходит толстая тетенька, которая сейчас завалит, наверное, меня, и остался один выстрел буквально, но хорошо, что я успел, отошел, да-да-да, там мне помог вот тот жирный чувачок, ребятки, нужно срочно уходить, он меня достанет, и он меня достал! Да, не повезло нам, друзья, не повезло, да, тут нужно целиться, а у нас с прицеливанием пока что не все так хорошо, как хотелось бы. Ну, все равно, ребятки, шестое место плюс два кубка мы получаем, как мы видим, да, нужно все-таки приноровиться к этому бойцу, а, необходимо а, при, попривыкнуть, да, за геймплей, а, за этого бойца, друзья. Поэтому, как только мы попривыкнем, мы а, станем гораздо скилловее и будем эффектнее нагибать в одиночных столкновениях. Так, ну давайте еще раз попробуем, как наш боу тащит в одиночном столкновении. Начинаем потихонечку расшатывать ящички. Так, один, два. Ну, достаточно быстро выносит ящики наш боу, даже на первом уровне. Видимо, из-за того, что у него хороший дамаг идет, до трех стрел. Да-да-да, по 500, там что-то аж больше полутора тысяч сразу получается, если мы все попадаем в цель, замечательно, друзья, нам необходимо еще искать, искать, искать, так, выходим, там, значит, у нас Пайпер, отлично, пока что она нам ничего не сделала, еще разок у нее стреляем, Пайпер попадаем, да, она пытается по нам дамажить, но дамаж, кстати, очень жестко, да, и буквально одна тычка, и мы бы точно слились уже давным-давно. Вот, так как мы немножечко скилловые в этом плане, ребятки, мы с Пайпер как бы пока что... Ага, еще разочек бы надо в нее выстрелить, но не получилось. Да, у нее очень сильный ДПС. Да, она, видите, как выслеживает нас. Она нас очень хорошо выслеживает. Мы пытаемся, конечно... Ага, она, видите, как нас контролирует просто. И здесь контролирует, и там контролирует. Отлично. Сейчас попробуем кинуть ей бомбочек вот так вот туда. Давай, давай, подходи, родная, подходи. Мы тебя здесь ждем. Ой, у нее пули далеко летят, кстати говоря, да? У нее очень далеко летят снаряды. Она видите, как меня контролирует. Да, но ничего у нее не получится. Давай, родная, я выстреливаю. Там, по-моему, снизу кто-то подошел к ней. К снизу кто-то подошел. Какая ты ж кривая девочка. Я тут столько раз уже от тебя убежала, а ты ни разу и не попала. Охреновый из-за дальник, я тебе хочу сказать. Давай, давай, там на моей бомбочке как раз нарвешься. Проходи. Проходи уже. Там как раз для тебя все уже организовано. О. А там кто такой идет? Там у нас идет Бибишка, да, отлично, сейчас она подзорвется на моих бомбочках, я так понимаю, отлично, друзья, замечательно просто, Бибишечка, давай, умирай уже, умирай, Бибишечка, давай, родная, отлично, слилась Бибишечка, главное, чтобы сейчас в меня не попали чем-нибудь нехорошим. Так, замечательно, прочесываем кустики, а, завоем, ребятки, у нас сейчас 4 целых а, уровня силы, так, туда постреляем, так, перебережем, ребятки, силы. Нужно приберечь силы, все попрятались в кустах, так, понятно, кто там такая у нас, там у нас Пайпер, а в тех кустах у нас кто-то есть? Не пойму, если честно, кто у нас есть в тех кустах? Так, кто у нас там есть в кустиках? Ага, вижу Шельку, ой, это даже не Шелька, это у нас, значит, не Шелька, а какая-то другая штучка, дрючка, да? ой ой вы, вышла она, вышла, вы видели, как она вышла, вот за раз такая, а? Воспользовалась ситуацией, просто вылетела и бомбанула. В итоге заняла первое место. Ну да, ладненько, ребятки. Вот так вот у нас происходит геймплей забо в одиночном столкновении. Да, немножко мы потащили, немножечко мы кого-то даже поубивали и все, ребятки, при том, что у нас у нашего Бо первый уровень силы. Даже на этом уровне мы периодически тащим. Так, какое же событие нам выбрать сейчас? Давайте посмотрим. У нас, ребятки, есть событие, которое у нас называется ограбление. Его мы пока что еще не пробовали. Давайте посмотрим, как наш бу играется в ограблении. Погнали, друзья. Но в какое событие больше любишь ты играть, дорогой телезритель? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Я непременно отвечу. Я все комментарии читаю и на все отвечаю. Так, ребятки, бой начался. Выдвигаемся. Нам необходимо нанести вражескому сейфу как можно больше урона. Это наша основная цель. Так, значит, идем, идем, Карла со, со, со, со сопернического Карла пытаемся вырубить. Он где-то в кустике там заныкал. Здесь у нас, значит, выходит эта девочка непонятного плана. Мы пытаемся от нее бежать, от ее выстрелов, но у нее остается немножко ХП. И пытаемся, ребятки, вынести его сейчас сразу же. Да, иди сюда, родное. Ага, вообще борзел. Так, я тут заменил немножко. Это хорошо. Кольта, кольта надо убирать. Кольта надо убирать срочно. Какой-то шустрый попался. Кольт так, надо Карла тоже убирать. Убираем Карла по-быстренькому. И все, выдвигаемся. Да. Так, эта штучка, значит, дрючка там бежит, да, у нас. Сейчас мы ее пропесочим как следует. Так, пропесочим мы ее обязательно. Ох, а меня выносит как так-то, а? Ну, я оставил им тут сюрпризы, которые, к сожалению, уже потеряли свою актуальность. Так, выходим, ребятки, оставляем сюрпризы, накидываем всем сюрпризиков своих. Замечательно, кольт у нас один остался, и мы стараемся кольта слить. Отлично, почти что, ребятки, слили... Почти что у нас получилось. Но почти, как говорится, не считается. Необходимо, ребятки, как следует поднатужиться, чтобы слить кольта как следует. Так, отлично, ребят, начинаем расстреливать. Надо срочно расстрелять Карла, чтобы чтобы, чтобы он нас не расстрелял. Так, мы лихо уворачиваемся от его снарядов, я смотрю. Офигенно просто. Офигенно. Карл еще раз получает, друзья. Получает на свои, значит, нужды. А, в итоге он сливается и мы потихонечку начинаем раздамаживать. Но надо срочно уходить, ребятки. Надо срочно уходить, потому что тут опасно. Оставаться здесь опасно, друзья. Очень-очень опасно. Ох, Карл идет к нам. Мы пытаемся его раздамажить, но у нас не получается и он проходит. Зато мы заминировали зону Наш сейф почти расхреначили, я смотрю, надо срочно здесь всех убирать, всех просто с ручником убираем, да, Карла тоже убираем, отлично, и уйдем, идем, ребятки, уже наверх, все, ах ты, Карла, вот Карла я оставил, зря, а! зря, зря, зря, ой, зря... Чуть-чуть осталось ХП и нашу базу разваншотили. Но это моя ошибка, потому что я немножечко отдалился от происходящего. И благодаря тому, что я отдалился, соперники просто-напросто вынесли нашу базу. Ну, не, ну ничего, ребятки, страшного. Сейчас я постараюсь оказывать более грамотную поддержку. Да, я смотрю, что у нас был стрелок. А лучше им оказывать поддержку, нежели делать какие-то серьезные действия. То есть, твоя основная задача это вырезать каких-нибудь типов, которые пытаются добраться до твоей базы. Так, ну давайте еще раз попробуем, поиграем за бо в ограбление, погнали, не дадим супостату пройти, будем контролировать, ребятки, сейчас задницу, потихоньку начинаем настреливать, с этой стороны вроде никого, но я немножко просадил свои, значит, очки энергии, так, тут у нас прорывается сквозь кусты булл, да, там у нас сверху, смотрю, пытается давить шелька. Вот ее уже там практически не осталось. Да, в этих кустах. Да, всех, что ли, мы снесли? Наконец-то, друзья, расчистили себе дорогу. Выдвигаемся. У нас там Карл уже вытворяет, смотрю. Карн там просто рашит в одну касочку Отлично, друзья, отлично Открыто, ребятки, зона для атаки Свободна, просто атакуем Накидываем потихонечку И не паримся, замечательно Да, бойцов дальников у них немного Поэтому потихонечку накидываем, друзья Так, в эти кустики бы не помешало Тоже накинуть, но там, к сожалению У нас были проблемы небольшие Так, ну все, ребятки, пора выносить сейф Так, секундочку, ниту, ниту, держим, ниту, отлично Ребятки, задержали ниту, так И потихонечку настреливаем с этой стороны издалече да-да-да, прямо по сундучку, замечательно, один выстрел остался, и да, друзья, мы заканчиваем бой победным феерическим а, моментом, вот так вот мы, ребятки, затащили. да, при желании можно затащить, но это зависит от того, какие нам а, попадутся... Соперники В этот раз соперниками, видимо, нам не повезло, или у нас, На наоборот, повезло, или просто у них лагало, но не в этом суть, главное, ребятки, результат. Так, ну что ж, давайте еще, ребятки, сыграем в столкновения, которые мы уже играли. Я смотрю, мы все столкновения прошли, и теперь давайте пойдем по второму кругу. Давайте еще разочек сыграем а в горячую зону храм Пальбы и, храм Пальбы, и посмотрим... Получится ли у нас затянуть бойцом Бо в этом состязании или же нет? Но за какого бравлера ты любишь играть, дорогой телезритель? Напиши, пожалуйста, в комментариях, и я непременно тебе отвечу. Ну а мы продолжаем играть в Brawl Старс за бойца а, Бо. Поехали. Так, в этих кустиках уже кто-то есть, наверное, да? Там подходит у нас... подходит у нас, подходит у нас, подходит Джесси, и надо ее срочно выносить как-то, да, каким-то образом надо законтролить. Да, Джесси мы выносим. Так, там тоже у нас Бо на той стороне, там у нас еще толстая тетя. Так, нельзя, нельзя, нельзя, ни в коем случае нельзя идти на рожон. А, поставим им там ловушечку, да, чтобы им там не совсем было просто. Так, у нас опять Джесси подходит! Отлично! Наша Джесси, походу, лагает, да, она просто стоит и ничего не делает. А вот это, ребятки, на большой минус, пока что. Вот это мы большой минус, потому что мы играем сейчас практически вдвоем. Вдвоем мы играем, ребятки, но ничего с этим не, не подделаешь Просто-напросто Так, надо бы один выстрел, отлично хорошо что, у нас, хорошо, что у нас Рика всех растаскивает Всех просто раскидал налево и направо Давайте ему поможем по возможности Да, я смотрю, его уничтожили, Рика, И мы сейчас постараемся, ребятки, накидаем а, Нашим а, противникам Вот туда, вот прям вот туда Так, ты там, я знаю, в кустах гасишься Вот он в кустах спрятался и довольный В кустах нельзя стоять слишком долго Так, давайте-ка мы им сейчас там заминируем все как следует Да чтобы им было посложнее немножечко. Ох ты, толстая баба пришла к нам. ПМ под, под названием ПМ. И не дает нам покоя. Отлично, ребятки. Надо сливать срочно Джесси вражескую. Отлично. Надо не давать ей отхилиться. Но нас сливает, к сожалению, враги. Да, таким же приемом, как и я, заминировав под нами территорию. Так, нам пора, ребятки, очищать здесь все. Сейчас попытаемся очистим вот эту территорию от вражин. И постараемся захватить преимущество. Так, убираем ПМКу. ку ПМ нам здесь очень сильно мешает. Поэтому надо ее сливать. Да, ребятки, захватываем преимущество. Так, Джесси, иди-ка отсюда. Джесси, иди, говорю, отсюда вам. Она пытается нас выцелить, но у нее не получится. Так, ой-ой-ой, пошла жара по мне. Пошел, ребятки, фокус по мне. Я стараюсь отбежать в кустики. Джесси по мне накидывает, не попадает. Но мы, ребятки, тем самым пока что даем преимущество нашим а, соп соперникам. Да, они, видите, как тащат. Нам, ребятки, нужно срочно сейчас захватить завоевывать преимущество. Нам нужно идти на ту сторону, но не хватает времени. И что-то мы, ребятки, упустили совсем чуть-чуть. Нам не хватило времени, чтобы додавить. Ну, не хватило, так не хватило. Сейчас попробуем еще разочек, и обязательно времени будет достаточно. Продолжаем играть за бойца в бу бо, в горячую зону. Делайте ваши ставки, зрители, получится ли у нас сейчас а, выиграть или же нет. Ну, а мы выдвигаемся. Так, контролируем срочно с этой стороны у нас Эльприма. Выходит такой бравый рубаха. Парень просто сейчас всем на раздачу. Дает как следует, да, на все возможные моменты. Ой-ой-ой, как жестко меня дамажит, а. Эльприма нельзя подпускать, отлично. Получилось слить Эль прима он еще плюс на бомбочке подзорвался. Да, надо того, значит, Бо тоже сливать, отлично. И тем самым мы завоевываем сразу же две точечки. Так, замечательно, надо бы убирать Карла. Сейчас срочно, срочно, срочно убираем Карла. а Помогаем, ребятки, уничтожить Эльприма. Здесь у нас выходит тоже Бо. Вражеский, да, пытаемся его вынести Он нас не попадает как надо Мы ставим ему туда бомбочку, ребятки Но, к сожалению, подзрываемся от его эксклюзивных выстрелов Ничего страшного, ребятки, сразу же на точку Сейчас постараюсь заминировать где нужно Так, Эльприма, Эльприма, успокойся Успокойся, Прима, успокоить надо Карла и туда Бо мы тоже сейчас кинем плюшечку. Пускай он там потанцует мои, с моими снарядами. Да, у него это хорошо получается, я смотрю. Танцуй, братишка, танцуй. Ох ты, какой Карл дерзкий! Вы посмотрите, что творит, а. Посмотрите, какой дерзкий тип. У нас этот Карл. Но мы его сейчас взорвем, наверное. Так, секундочку. Бо-бо-бо, разбушевался, ребятки. Бо-разбушевался. Надо срочно успокоить его. Успокаиваем всех. В итоге не удержим территорию. Надо срочно, ребятки, бежать на точку и захватывать. Захватывать. Бежим, бежим, бежим. И захватываем, стараемся. Преимущество. Нельзя с этой точки уходить ни в коем случае Блин, я подзрываюсь значит на, на, значит, на вражеских уловках Но мы помогаем, раздамаживаем зону И сейчас я постараюсь сохранить удвоенные очки Друзья, пошли удвоенные очки Карлу дадим немножечко Карл, получай, родной, получай Так, бо у нас там выходит Пускай потанцует на моих, значит, минах Давай, братишка, танцуй, танцуй, танцуй. Что ж ты не танцуешь-то? Промазал, да, мазила. Отлично, ребятки, две точки держим. Нужно и так дальше стараться держать, ребятки. Так, так, так, туда выкидываем, значит, выкидываем специальную плюшечку, на которой сейчас Карл будет танцевать. И да, друзья, он танцует, у него это неплохо получается. Так, осталось только обвести сопернического бомба. Мы, ребятки, обходим по очкам. И в итоге поиграем, получаем, ребятки, звездного игрока. Это очень-очень Хорошо, звездный игрок мне всегда нравится, это означает то, что мы больше всего вклада внесли в данную, значит, в данное событие. Так, ну что ж, продолжаем, что у нас здесь получается, 98 у нас уже сундучков, просто великолепно, друзья. Так, ну что ж, какое событие нам еще сыграть, давайте посмотрим, давайте просто захват кристаллов, поиграем за братишку Боу, посмотрим, что у нас получится из этого матча. Делайте ваши ставки, зрители, а мы начинаем. Также, ребятки, ребятки, не забывайте, пишите, пожалуйста, советы, какие-то рекомендации, если что-то, братишка, делает скретч не так, вы ему пишите, он обязательно всем ответит, возьмет на заметку ваши советики. Так, ну что ж, мы засядем вот здесь, пожалуй, в кустах и начинаем раздамаживать бочку, начинаем тари раздавать, всем потихонечку раздаем, бочку догоняем, да, не совсем мы ее догнали до конца, где-то у нас, а, у нас, кстати, за нас играет пингвин, и у нас сейчас будут спамиться Куча пингвинов. Так, пчелку надо срочно брать на примету. Надо ее уничтожать просто там в кустиках. Так, я, ребятки, сейчас, конечно, все хорошо делаю, но вот этого типа надо тоже держать бочку, потому что нельзя, чтобы эта бочка просто осталась без внимания. Постараемся сейчас ее мы вынести. Нельзя, ребятки, в упор с ним один на один. Надо сразу же отходить, потому что в упор ближники, они очень быстро раздамаживают. Но ничего страшного, мы не теряем преимущество. Мы выдвигаемся и пытаемся давим дальше. Так, в этих кустиках кто-то есть. В этих тоже, кстати, есть пчелка. Она убегает. Ну надо бы ее слить, отлично, ребятки, получается у нас слить пчелу Так, Тара здесь у нас, значит, танцует, танцуй, родная, танцуй, танцуй там по моим бомбочкам Так, она сейчас отсюда выбежит, я уже понял И Она сейчас придет к нам Так, секундочку, секундочку, надо этого типа тоже держать Поддержим его, поддержим, так, секундочку Что-то он какой-то не сливаемый, не убиваемый просто Так, пчелка, ты что за пчелка такая? Так, я не понял вообще что за дела такие творятся? Почти что наших вынесли тут, я не знаю, что такое. Но надо срочно выносить пчелу. Она нам тут очень сильно много хлопот доставляет. Да, отлично, вынесли пчелу. Так, заминировать срочно надо здесь. Минируем здесь, ребятки. И получится ли у нас сейчас затащить? Делайте ваши ставки. Я думаю, что получится. Тару контролим. Тару убиваем. Замечательно, ребятки. Бой оканчивается в нашу пользу. Наша команда затащила. Мы смогли, ребятки, нафармить по максимуму кристаллов и победить. Давайте для разнообразия попробуем еще раз в, в одиночку. Ведь только в этом виде мы не заняли пока что еще первого места Давайте попробуем, может быть сейчас у нас получится занять первое место Делайте, пожалуйста, ваши ставки, дорогие телезрители Каждый сам за себя Ну что ж, я понял, принял, поехали, ребятки Каждый сам за себя, ты каждый сам за себя Так, барлея надо срочно выносить Ага, получилось же барлей немножечко Что-то я не понимаю, зачем он отсюда ушел Тут же можно было сундучки заюзать Похоже, здесь в кустах кто-то меня ждет Наверное, тут точно кто-то есть в кустиках. Но, если честно, я пока не уверен. А вот в этих кустиках по-любому. А вот в этих кустиках по-любому кто-то есть. Наверняка. Но тоже, ребятки, нет никого. Как так-то? Что за мистика? Я уже которые кусты прохожу, и там никого нет в этих кустах. Я думаю, что кто-то меня в каких-то кустах да должен ждать обязательно. Так, всю энергию я растратил. Так тоже делать нельзя. Необходимо сохранять энергию и запас сил. Секундочку, ребятки. А, в этих кустиках точно кто-то есть. Я видел, туда кто-то забежал. Так, так, так. Там кто-то ждет, друзья. Нет, никого нет. Видимо, он мастер маскировки, что я его никак не могу оттуда выкурить. Скорее всего, вот здесь это спрятался. Да, родной, выходи из кустов. Да как так-то? А? Я думаю, если там кто-то был, он давно бы уже вышел и попытался бы а, здесь уже подомажить. Так, и в этих кустах никого... Ох, толстая тетя, смотрите, какая она жирная, а. Смотрите, какая она жирная, это тетя. И у нее очень хорошая регенерация. Поэтому на нее я не советую нарываться сейчас себе, да? Это для меня просто-напросто самоубийство. Так, секундочку, не теряемся, не теряемся, ни в коем случае, ребятки, не теряемся. Нельзя теряться от этой тети, иначе она нас разваншотит. Так, типы, давайте сходитесь в яростной схватке, у вас есть уникальный шанс просто. Давайте, давайте, не боитесь. Давайте, друзья, давайте, у вас есть уникальная схваточка, давайте, погнали. Так, бочку, бочку надо было держать. К сожалению, она ушла на отхил, похоже, да? Так, отлично, вижу бочку, она у нас ушла на отхил, она седьмого уровня, получится у нас расшатать бочку или же нет, я не знаю, ребят, сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать издалека дамажить по бочечке. Что у нас получится, я вообще не представляю пока еще. Она там в кустах сидит и не дергается, она ждет, когда у нас закончится время, когда нас окружит туман войны и выбежит нам накидает секундочку, попробуем вот там еще, о, отлично, нашел, нашел я бочечку, как же так, она накопила вообще, как так-то эта бочка накопила энергию, она же просто стояла, она специально ждала, когда я, а, значит, выдохнусь и налетела на меня, вы видели, что творит, а ну, второе место, ребятки, тоже результат, давайте попробуем еще разочек, я, ребятки, все-таки вырву первое место и поиграю, ребятки, за этого бойца именно за первое место, буду сейчас биться, ребятки, за первое место, погнали, в столкновение, так, там сверху был у нас, тут у нас значит снизу. Кто у нас тут брок? Отлично, отлично, тут у нас брок. Сейчас будем с ним стреляться. Ой, ой, ой, жесткий какой брок, а? Жесткий типок брок, какой жесткий ты тип у нас, а? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, давай, давай, давай, родной. Оп, попала, попала, родной. Еще разочек попала. Так, давай, оп, стрелять не попадает. Так, родной, давай, давай, давай. Так, тебе пора уже оттуда выходить, похоже. Да, родной, давай, давай, давай. давай. Отлично, отлично. Еще немножко, еще чуть-чуть, я тебя дождусь. Ой-ой, попадает он, ой, попадает жесткий какой тип этот Брок. Вы посмотрите, что творит, а вы посмотрите на него. Отлично. Мы попадаем в Брока, мы попадаем в него еще раз, здесь выбегает Бул, здесь меня с двух сторон зажимают, пробуют, пробуют, зажимают, зажали меня, друзья, и раздамажили просто в наглую, друзья. Я просто оказался между двух огней, и вот этот Бул и Карм меня просто разорвали, как цепные псы, которых отпустили с цепи, и они просто налетели на меня, и вынесли просто на раз, друзья. Я просто в шоке, у меня нет слов, одни эмоции, друзья. Как вы, ребятки, что вы думаете по поводу этого поединка? Пожалуйста, напишите братишку Скретчу в комментариях, он непременно вам ответит. Ну и вот такой, собственно, геймплей у нас получился сегодня за Боу. Если честно, мне этот персонаж зашел так на средненького, да, если честно, это, конечно же, не то, что я ожидал. Мне хотелось, конечно, увидеть более динамичного геймплея, да, от Боу и более взрывоопасного. Как показалось мне, когда против меня играли за Боу, мне казалось, что он действительно имба и он реально тащит. Поиграв за него сам, я немножко разочаровался в этом бойце. Ну, на самом деле, я ждал от него гораздо большего. Может быть, из-за того, что у меня всего лишь он уровнем один, поэтому Поэтому он не совсем так сильно ваншотит, дамажит и так далее. Но, тем не менее, ребятки, мне как-то он не особо зашел. В любом случае, я его буду прокачивать как минимум до 15-го. Ранга, потому что это Бонусы и это кубки, а это мне ребятки Нужно будет, ну и ждите ребят В ближайшее время сделаю супер эксклюзивное видео Где я буду открывать сразу же 100 сундучков Это будет в ближайшее время, все на моем канале Но ну для того, чтобы братишка Скрэч дальше продолжал Играть в Brawl Stars, давайте наберем на эту серию Хотя бы как минимум 400 просмотров и 50 лайков И братишка Скрэч будет дальше Продолжать пилить годный контент и радовать вас Годным контентом по Brawl Stars у побери. Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца